Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас на обзоре достаточно бюджетная плата формата mini-ITX на чипсете a 520 Речь сегодня пойдет о Gigabyte a 520 i AC. Вообще платы на a 520 с момента своего появления на свет словили сильную нелюбовь как со стороны сборщиков, так и пользователей. И причина тому была крайне простой. При почти полном равенстве по характеристикам с платами на B450, 50, они имели ряд важных ограничений На них нельзя было в большинстве случаев поставить процессор первого или второго поколения Ну и нельзя было разогнать процессор Во всяком случае, какими-то простыми способами Через множитель или Precision Boost Overdrive Хотя забегая вперед, я скажу вам, что один способ разгона на них все-таки оставили, но об этом чуточку позже. Основная же проблема была даже не в этом, а в том, что стоимость у данных плат при всем при этом была ничуть не ниже, чем у 450-х. Соответственно, никаких причин для их покупки у народа как не было, так и нету до сих пор. Но тут надо отметить, что говоря о A520 и B450, мы ведем речь в основном о платах стандартного или же микроформата. Что же касается сегмента mini-ITX плат, то он стоит как бы особняком и ситуация с ним все-таки несколько иная. Эти платы, несмотря на свой скромный размер, стоят нифига не скромно. Варианты на чипсетах B550 или X570 с хорошей системой питания стоят порядка плюс-минус 15 тысяч, а порой ценник переваливает и за все 20 тысяч. Если цель у вас собрать бюджетное мини-пк, то хочешь не хочешь, на сегменты A520 плат обратить свой взор все таки стоит, ибо во-первых разгон тут уже не столь принципиален, многие Дельцы мини-ПК наоборот занижают частоту и напряжение процессора, дабы снизить тепловыделение. Но во-вторых, сам сегмент очень скромный. По факту, платная М4 формата mini-ITX с приемлемым ценником где-то до 10 тысяч, которые есть в наличии всего где-то 6 вариантов. И почти все они на чипсетах B450 или A520. И к сожалению, друзья, идеалов среди них нету. Каждый имеет как свои плюсы так и свои минусы, поэтому данная мини ITX 520 AC от Гигабайта все-таки представляет определенный научный интерес к изучению. Итак, давайте теперь ее рассмотрим более детально. Система питания тут базируется на восьмиканальном контроллере RAA-229004 от концерна Intersil Renissance. Его мы видели и в более старших платах. На нем в частности базируется система питания почти всех топовых плат на B550. В данной плате он работает в режиме 4 плюс 2, то есть 4 фазы идет на процессор, 2 на системный чип. Да, по современным меркам это немного, но надо четко понимать, что мы говорим о бюджетке и о мини-ITX, так что тут это, скажем так, норма. Что касается MOSFET, то тут стоят вишреевские CX641A на 55А каждый, они прикрыты достаточно толстым весомым радиатором охлаждения и можно сказать, что в целом в сравнении с конкурентами система питания выглядит достойно. Лучше лишь у MSI B450i Gaming Plus Max Wi-Fi, который имеет 6 плюс 2 фазы питания и чуть лучшую компонентную базу. Однако та, в свою очередь, имеет свои минусы в виде M2 размещенного сзади платы, что не всегда удобно, и отсутствие охлада на части цепей питания. Остальные же варианты в схожем бюджете имеют плюс-минус аналогичную систему питания, ну или даже хуже, вот как-то так. Ну да ладно, друзья, вернемся к нашей малышке. У нее на борту мы видим один M2 разъем, который расположен над радиатором чипсета. Собственного радиатора M2 нету, хотя его могли бы добавить, по примеру того, как Гигабайт это делала на своих других платах. Но, видимо, на этом в этот раз решили сэкономить. Хотя не совсем понятна такая экономия, m2-накопитель будет находиться над радиатором чипсета, то есть будет дополнительно нагреваться, и можно было уж добавить кусок. Металла тут он не так-то уж дорого бы и стоил. В противном же случае нам придется брать либо SSD с радиатором, либо искать какой-то дополнительный радиатор. Благо, купить их сейчас все-таки можно. Заднего M2 тут, к сожалению, тоже нету. Во многом это ограничение самого чипсета, а точнее количество выделяемых линий PCI. То есть сделать его даже при всем желании будет почти невозможно. Помимо этого, на борту имеется у нас одна колодка USB 2.0, одна колодка USB 3.0 и 4 разъема SATA для подключения жестких дисков и SATA SSD. Также есть 3 разъема под вентиляторы и по одному разъему для адресной 5-вольтовой и обычной 12-вольтовой подсветки. Так что да, друзья, для сборки любой мини-системы этого, как по мне, хватит за глаза. Звуковая стоит относительно старенькая, ALC887, без экранирования, но не могу сказать, что это как-то сказалось на качестве звука, и звук от этого как-то пострадал. Но мне с моим слухом, моля а наступил медведь, а тут судить, конечно, сложно, я думаю, что музыканты, может быть, и найдут какую-то разницу. Что касается задней панели, то тут также все достойно, есть два HDMI, найден DisplayPort, 4 разъема USB 3.2, два разъема USB 2.0, также кнопка для обновления BIOS без процессора q выходы под Wi-Fi и Bluetooth антенны, ну и также разъем под сеть и звуковые разъемы. Кстати, кнопка обновления биоса мне лично очень пригодилась, данная плата из коробки имела старую версию биоса, а благодаря q удалось быстро обновиться под Ryzen 5600X. Что касается в целом биосоплаты, то тут ничего особенного сказать нельзя. Стандартная, достаточно свежая оболочка от гигабайта. Есть у нее все нужные опции по разгону памяти, правда со свойственной гигабайту манерой. Некоторые настройки находятся в такой жопе, что найти их даже прошаренному пользователю будет непросто. Так, например, частота FCLK, которая нужна для разгона памяти, находится у черта на рогах, и найти ее можно только лишь, наверное, случайно. Ну и раз уж мы, друзья, затронули тему разгона памяти, то давайте посмотрим, на что же способна тут данная плата. Для тестов я взял память на 3600 МГц с таймингами 16, 19, 19, 39, которой пользуюсь уже несколько лет. На плате я срок за 490 ATX-TB3, также с двумя слотами под оперативу, ее удавалось разогнать максимум до 4100 МГц со вполне адекватными таймингами. Тут же максимум по частоте, которую удалось выжить, это 4266, что очень даже хорошо. Конечно же, с переходом FCLK в режим 2 к 1, но без этого боюсь, что никуда. Тайминги удалось понизить до 18.21.21.40, порадовало то, что третичные тайминги мать выставила сама, причем достаточно низкие, а вот вторички сильно ужать не получилось, хотя, может, дело не в плате, может быть, дело в памяти, тут судить сложно. Что касается процессора, то в тесте участвовал Ryzen 5 5600X, разогнать его по множителю или через PBO на данной плате нельзя, хотя настройки в биосе и имеются, но они, как вы понимаете, толком ни на что не влияют, меняй их или не меняй. Единственное, что возможно, это разгон по шине Однако данный способ разгона один из самых неудобных Ввиду того, что шина влияет не только на процессор То есть надо будет одновременно с разгоном процессора Смотреть, как шина влияет на частоту вашей оперативной памяти И занижать ее множитель Короче, много мороки и не совсем понятно, зачем это нужно Вроде как процессоры третьего и пятого поколения И так из коробки работают отлично, чтобы так вот с ними заморачиваться так что простите мне мою ленивую задницу, но я заниматься разгоном по шине в данный раз не стал. Мне хватило этого действия еще в далеком 2016. Что касается работы процессора в стоке, то он работал с максимальной частотой до 4640. То есть это в принципе очень хорошо, чуть выше чем заявленная частота производителя. И да, для всех, кто будет даунвольтить процессор, то бишь снижать его частоту и напряжение с целью понизить температуры, что очень популярно среди сборщиков мини систем, скажу, что да, это возможно. Понизить максимальную частоту турбобуста можно множителем, очень легко, без каких-то заморочек. То же самое касается и напряжения. Так что тут, друзья, у вас проблем, скорее всего, не возникнет. Вот как-то так. Каков же вывод в целом по данной плате? Вообще тот, кто знает рынок платной M4 и видел в глаза на 520i AC от Gigabyte, скорее всего узнал бы в ней почти аналогичную по компоновке, mini itx плату на B450, а именно Aorus Pro Wi-Fi. Там все в целом то же самое. Те же элементы, там же расположены, примерно такая же система питания, единственное, что есть радиатор на M2, есть разгон процессора, есть RGB-подсветка, светка, чуть лучше стоит звуковая, ну и для справки стоит это чудо, плюс-минус столько же, порядка половиной тысяч рублей. Поэтому A520i от гиги в целом неплохая, да мы видим хорошие результаты по разгону памяти, хорошую компоновку, хорошие компоненты системы питания, нормальный биос, по гигабайтовски конечно неудобный, но имеющий все необходимое. Однако не совсем понятно, почему вы должны покупать решение на A520 уже упомянутой, скажем, B450 Aorus Pro Wi-Fi. Конечно, если ценник будет ниже или в магазине не будет никаких альтернатив, то взять можно. Во всех же остальных ситуациях выбор в целом очевиден и выбор не в пользу и 520 чипсета. Вот как-то так. Что же касается в целом рынка мини-плат под AM4, то ссылки на лучшие, на мой взгляд, варианты, я, как и обычно, оставлю в описании. Там будут даны платы разных ценовых сегментов под разный кошелек, хотя плат в этом сегменте, как я уже сказал, не так-то уж и много. Ну и также будет список лучших, на мой взгляд, плат формата стендарта ATX на самом перспективном, как мне кажется, чипсете B550. Так что, если вам это интересно, то не поленитесь заглянуть. Все ссылки по традиции будут даны в сети крупном отечественном магазине с достаточно широким ассортиментом, адекватными ценами. Ну и в принципе магазины его имеются почти в любом крупном городе. Так что если вас что-то заинтересует, то можете смело приобретать. Также в магазине постоянно проходят разные скидки и акции, так что можно урвать что-то по сниженной цене. Ну а с вами, друзья, как всегда был Белыч, если вы считаете данный обзор объективным, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, также жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выходящие видео, вас ждет еще много чего интересного. Всем еще раз спасибо, друзья, и до новых встреч!